Аминь, Господи, помилуй. Господи, по Господи, по Господи, по Господи, по Господи, помилуй, милу, Кири-Лейсом, Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Самому Престолу. Царевей Богу нашему, Господи, услыши молитву мою в души, моление моей истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яку не оправдиться пред Тобой всех живых, яку погнал рак душу мою, смирил ее землю, живот мой, посадил меня из земных, яку мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне сметейся сердце мое, помянув дни древние, поучився во всех делах Твоих, Творение кругу руку Твоею поучався, Возди к Тебе руцы мои, душа моя, яку земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезет Дух мой, не отврати лица Твоего, отмени и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слышим, усотвори мне заутро милость Твою, Господи, яку на тебя уповав, Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду я к Тебе, взяв душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, я вот и Бог мой. Дух Твой благий, наставит Тебя на землю праву. имени Твоего ради, Господи, живейши мям, правду Твоей, изведевшей от печали душу мою и милостью Твоей, и враги моя и погубившей вся стужающая души моей, Я азраб Твой есмя, славу Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресну во веки веков. Аминь.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 Благославят гряди во имя на Бог Господь и явись нам, благославят гряди во имя, Госхоне, Бог, Господь и явись нам, благославят для Тивоина. И презирать, и же, о, души, Тем же не сипризирать ему, бог ложь приходит Бог, Прилежат те же одушие вещи бессмертные, Тем же не сомневаться, радуется прибог, он не очень миленький. и расстроить своим учеником. Вся мне предала, что это цепь на имени, кто же знает, кто помогит. Нет, так, кто знает, что не него уже очевидцы открытия. Придите ко мне, все пруждающие, и все применения и особо двойны. Вожмите, ибо мои, на себе и просите все от меня, и контролируйтесь, и смирясь сердцем, и обрячьте его под душа вашим. Ибо по моему благу, Твоего и духа, твоего мира и спасение твоего и духу, души вот имя, беззаконный путем твоими, нечистили их тебя, братья отца, избави меня от крови, Божий, Боже, спасение моего возрадуется язык по правде твоей, Господи, уснее моей отверстие уста, моя восвистя от полу Твою. Я бы вообще бы восхотел, и всю жертву дал бы во все сожжение неблаговолившие. Жертву Богу был Бог сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим силам, до да со стены и Когда Тогда благоволивший жертву правды и все всесожигаемое, тогда возложат на полтарь твой тельцы. Спасибо. Крест это спаси. услыши и помилуй Господи помилуй Господи помил Господи помил еще молимся великом господинице нашим высоком посвященнейшем митрополите мебельцем константине Ой, я... с той стороны. Субтитры sure,